Для расширения доступа в Дискаи необходимо воспользоваться формой для отправки заявки на изменение учетных данных. К заявке необходимо приложить копию правового акта органа государственной власти о назначении уполномоченного должностного лица. Обязательно ли выбирать пятое приоритетное направление для мероприятия, направленного на развитие объектов учета 10 или 20 х классификационных категорий, если в поле ⁇ Общедоступная информация ⁇ раздела 1 приведен перечень видов общедоступной информации, сбор, хранение и размещение которой обеспечивается объектом учета в форме открытых данных. Если в поле общедоступная информация раздела 1 Общие сведения: мероприятие по информатизации приведен перечень видов общедоступной информации, сбор, хранение и размещение которые обеспечивается объектом учета в форме открытых данных, выбор пятого приоритетного направления для мероприятий направленных на развитие объектов учета 10 или 20х классификационных категорий является обязательным. В течение какого срока поставщик фонда обязан разместить в Национальном фонде алгоритмов и программ недостающую информацию в случае получения уведомления о недостатках объекта фонда. В соответствии с пунктом 16. Положения о Национальном фонде алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации, от 30 января 2013 года, номер 62, поставщик фонда обязан разместить в фонде недостающую информацию в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления, предусмотренного пунктом 15 «Настоящего положения». Направляйте свои вопросы на нашу электронную почту infosabacaceki.ru, которая указана в описании к видео. Спасибо за внимание и до новых встреч!